Добрый день дорогие друзья. Сегодня у меня такая вот большая распаковка. Давно не было у меня распаковок хороших. Вот, начну с маленьких. Тут сколько их? Тут 4-7 посылок. 3 большие и 4 маленьких. Тут в основном будут. Ну не все, тут части все кем-то очень полезных. Для похода. Допустим, вот это вот ведро. Да сейчас увидишь она стоит ссылка будет в описании она стоила там не очень дорого но но. а что это за видок а, сейчас увидишь для походов вот тут даже так как он открывается хм. так мы открываем а кормим вот дальше вот такая вещичка у нас. А что там? Это ножик. О, еще один такой? Ну да, тебе и Петя. Вот такой вот красивый складный ножичек. Вот он шел, ну, очень долго. В принципе, мне было не к успеху. Сейчас я покажу его брата. Вот такие у меня два ножечка. Детям ходите конечно, какой выберут. Это, конечно, получше будет. Так. И вот такой. Этот можно крепить на одежду, здесь специальную заклепку. В принципе, здесь тоже. Но обзор этого ножичка у меня уже есть, и не буду его показывать. Павлик, тебе какой нравится ножик? Так. Вот это вот я не знаю, что это. Но ну, мне довольно интересно. Что? Так. Ага. А что? А комар, что Это для объектива, для объектива. крышка. Понятно. Для другого объектива, не для этого, которым я снимаю. У меня маш... наш... Так. Для моего а вот у меня два объектива. Один для макросъемки, другой для обычной. Этот, кажется... Так, тоже для него, ладно. Все, Маленькие закончились у нас. Огромные сейчас. Какой нафиг? Вот с этой? Она поменьше. Вот с такой штуки. Ну я... Я знаю, что в какой... Кто тут в а Ну не знаю, а что убивает. в какой. Она по ага. Хорошо. А, сейчас, не бегай. Сейчас угу. нужно это я полагаю матрас ссылка на него будет в описании матрас для палатки mm -hmm. говорю, это сон, что для керпеля. запаковано хорошо в тут даже у нас а не трогай или? не трогай я достану еще от нас так а матрас зачем... ну давной тут а подожди. Ага. подожди тут у нас Иди. пожелание от продавца поставить Пятерки, и тут 2 доллара скидка на что-то. Благодарность. Так, все, на, разматывай 4, 4, 4. это. Так, ага. Тут он еще, мало того, что пупырка, тут еще у него О мешочек. Сейчас мы посмотрим. Все вовремя пришло, потому что на субботу идем в лес на два дня. А это зачем это? Так, сейчас, подожди, Волик. Сейчас я выключу пока съемку. Так, вот такой насос для этой палатки. Не палатки, а для матраса. Там три отдушные, Там, точнее, две. И там это, три отдушные. Или как это правильно называют? Сейчас мы накачаем и покажем, как оно выглядит. Так, накачала матрас. Помпа неудачная, она какая-то маленькая. Вот, на самом деле она маленькая. Но надуть можно и нормальным способом в том что я сделал сам отрас сам там подушка когда каждая подушка накачивается называется отдельно и отдельно сам отрас ну вот они до пола не достают все нормально в лесу можно спать спокойно не прыгать не надо Парик. вот ну и спускается он очень легко мягенько Фух, немножко запыхался его качать качается он долго ну когда зато когда ртом накачиваешь, там уже помпа просто не берет. Не докачивает. Вот такая вот. Мне кажется, удачная покупка. Ссылка будет в описании. Не помню, сколько он ставил. Там зайдите, посмотрите. Ну он такой, недорогой, очень недорогой. Главное, что он и легкий, то важно. Сам по себе легкий. Я смотрю, вроде как он и не промокаемый, и особо вы не пробьешь. Но я все равно буду посылку брать еще одну. Под него. Потому что сейчас уже холодно лезть лес ходить. Чтобы было теплее. Там уже с детьми. Видите, вид я их вот, не брал. Вот, ладно, приступаем к следующим посылкам. Итак, какую следующую открывать? Вот это вот. Так, мне эта резинки не нужна. Так, посмотрим здесь. Здесь, мне кажется, удочки. <гум> удочки набор стоил. Удочки на спадке. Тысяча рублей даже около того в комплекте тут все тут две удочки а? для меня для тебя и для павлика Окей. а я буду а вам это помогать. да, вот такие пойдем пойдем пойдем пойдем пойдем вот вот фирма распаковываем. Буду... Вот такой. И можно и на руке носить, и за плечо. Сейчас мы ее. мы пойдем на рыбалку с этой штукой. Что у нас в наборе? В наборе удилища, прятанное. Так, здесь у нас. картушка. еще. И, И вот не это не вот что Подожди, что Так. Палец написан для профессиональной рыбалки. Посмотрим, что здесь залезка. О, кстати. Тоненькая, говорю, что она какая-то толстая. Так, сейчас, дальше у нас. но это мы будем так ну на рыбалке я еще покажу как он в действии что у нас тут у нас тут огромный-огромный поплавок я полагаю вот это поплавок это буек какой-то это целый буек. Так, это у нас что? А где Это звонок, Это а колокольчик. Рыбка поймала. Не обязательно на поплавок смотрю. Так, это. Это я не знаю что. Так. Вот это у нас Ложечки. А почему? Улетка обрезать. Удобная вещь. Ну, там будет тетя, у которой такая же удочка. Она нам и настроит А где вторая удочка? Там же Так Вот того Так, грузила И набор крючков Ага вот. А это что за крючок? Это я не знаю, что такое Там точнее, Это поплавок На какую он рыбу рассчитан, я не знаю И грузила тут Это и что? Грузила тоже тут на китайскую рыбу какую-то огромную рассчитанную. На китайскую. Да. Ну, мы все, это прячем. Второй, так, пошли. я не буду это выкладывать, потому что все это я еще покажу в лесу. Так, я сейчас снял. Так, где леска? А в действии... Сейчас вот я все спрячу, и вы увидите, как это выглядит на самом деле. В ты ее сложишь? Ну да, в лесу сложим, в лесу все сделаем и... Так, здесь у нас Это и не все, еще, кстати Нет. знаю, это... Нет. Вот, это? Здесь вот, вот, здесь что-то еще лежит О, это... вот, целый набор еще вот А это еще что-то такое? Ну это понятно, что А что это? Ну это, смотри, поставил Ух ты! Крючки! И тут удочка? Да, удочка, раз, и она стоит на это, втыкнул так как а, рогатина. Тут еще, а это. Что так, это. Это, скорее всего, леску, леску наматывать. Так, а это у нас какие-то крючки еще. На веревочках на красных почему-то. О, воблеры. Вот, если видно, и маленькие воблеры. Тут еще была вечна приманка, ну не знаю, не положили. Вот, будем экспериментировать. Ладно, все. Спрячем. Ну, вот какой ценный набор, да? Вот второй такой же набор, я его не буду разбирать. Это мы сделали, рису Положите куда-нибудь. И последняя посылка тоже у нас. За кемпинга тут детские рюкзаки ну, не сказал, чтобы особо детские 40 литров сейчас мы посмотрим как все это будет выглядеть и опять же я покажу в лесу и матрас покажу должно быть их два так. что нам тут прислали а, так. От ушел. так, открываем Что у нас тут? У нас тут угу. Один юань Деньги? Да, угу. китайские Нет, там, так. Ну, короче, благодаря, что я купил эту штуку Что она мне Прочитаем на переводчике Да Вот такой рюкзачок у нас. Тут крепеж есть? Снизу нет. Спинка мягкая. Не, даже не так мягкая. Не то, что она. Вот так удобная. Не будет жар, не будет давить Такой маленький кромашек Не знаю зачем. раз карман, два твой О, может, и сердечко креплю. Что у нас еще? Раскрепляйте еще. Ну и возьмите на память. О, Такой вот. Табок сейчас. Удочки. Вот нет, удочки сюда не влезут, к сожалению. Посмотрим, что это положено. Так вот, самый большой. Но это правило я для леса. Я брал, чтобы они несли спальный мешок. Ну, сидит спальный мешок. Вот, как раз спальный мешок сюда помещается, в этот отсек. Так. Волня. Ну, в принципе, нормально. Не пахнет. Маловат, конечно. Хотя 40 литров. Хм. Сюда уже поместится. Одежда теплая. <связывая> так. И. Так, ко мне. По опять иди сюда. Да вот так это выглядит на ребенке. Тебе удобно? Да. А закрой здесь. Затяни. <связывая> ну, она, в принципе. Пальный мешок он легкий. Вот так вот каждый принесет свой мешок. И мне место побольше будет. Так, следующий. Он такой же, но без, без одной юани. Без монетки, безусловно. Ну да, ну вот такой же он. Ссылку дам на него в описании, увидите его еще, когда я буду в лесу снимать, этот рюкзак тоже дам ссылку в описании. Вон, видно, находит прям. Вот такая вот распаковка. Все, не знаю, когда выложу, но... Деньга. Всем пока. Кстати, вот удочка, И уже использовался, вполне работает, заявлено их 2 метра, 2 И вот матрас. Две ночи на нем спали и три дня на нем валялись. Заходили. Он не сдулся, не промок, тепло сохранял. Не рекомендую. Надували его насосом и потом, как я показывал на видео. Вот. Сейчас будем собираться уже. Спали на нем в проем. Выдержал троих. И вес, и по длине, по шире нормально.